Всем привет, вы на моем канале Парикмахер с нуля. Сегодня я покажу как стричь градуированные Боб Коре. Итак, поехали. Смотрите, друзья, у моей модели э, тонкие волосы, поэтому для удобства стрижки я буду разделять голову на зоны и каждая прядь у меня будет э, чуть толще. Вообще все зависит от густоты волос. Чем гуще волосы, тем тоньше берется прядь либо блок. Это для для того, чтобы удобно было стричь. Итак, я намочил волосы просто водой. Теперь я буду наносить мусс. Это средство хорошо тем, что оно впитывается структуру волоса и делает волос по плотности что ли вроде гуще мне будет легче стричь и после стрижки я уже буду сразу укладывать а на кончике я буду наносить вот такое средство блеск эффект масла такое оно мне поможет оно пропитает кончики и я смогу хорошо стричь волосы у меня волосы будут идти мягко по расческе не будет дергать волосы вообще сам препарат хорош тем что он питает концы волосы вообще окрашенные окрашенные и делают их как натуральные наносим только на кончики пропитываем их так здесь самое главное не переборщить достаточно буквально 2-3 капли Распределить по сначала на руках, и потом уже нанести ну, на кончики волос. И тогда волосы не будут жирные, не будут утяжелять, волос будет шелковый, блестящий. итак я разделяю волос голову на зоны смотрите друзья я беру от середины лба да и выбираю себе середину и провожу вот так по фронтально-теменной зоне я провожу диагональный пробор. Теперь смотрите, друзья, как понять, как разделить середину, да, найти середину. И потом разделить, чтобы у нас было одинаково, что справа, что слева. Что правая сторона, что левая. Для этого я беру расческу, ставлю ее просто на голову и нахожу нашу середину, вот она. Отсюда я провожу диагональный пробор. Пробор по диагонали, вот. Если волосы подсушились, мы смачиваем. Очень удобно, когда все под рукой, я стригу так на быструю руку. Поэтому. Для начинающих парикмахеров советую сразу разделять голову на зоны и попрядно начинать стричь. Сначала разделить, а потом уже начинать стричь так быстрее и не будете путаться с какой стороны как. Еще такой лайфхак. Тонкие волосы рекомендую филировать только по кончикам. Если волосы густые, то можно от корня филировать. А если волосы тонкие, то филируем по кончикам. Итак, поехали. Сначала я выделяю все оттягиваю по параллельно голове на 90 градусов. Как определить какую длину я ставлю расческу? Вот наш пробор от пробора я смотрю сколько мне нужно. Это у меня моя метка. Я потом беру прядь и по пряди определяю. Вот я буду стричь где-то сантиметра полтора-два. Все волосы оттягиваю на пробор. проверить беру все собираю пучок и смотрю потом я все оттягиваю на ноль смачиваю контрольные пряди, с оттяжкой на ноль. У нас стрижка градуированная. Градуированный боб каре, поэтому у нас такая техника. Если бы у нас была классическая мы сразу бы выделяли блок и сразу бы стригли контрольную прядь. Все. Теперь мы опять смачиваем. Волосы всегда должны быть влажными. Отделяем прядь. По середине головы прядь должна быть шириной полтора-два сантиметра. И с оттяжкой на 90 параллельно голове с оттяжкой 45 градусов. Я выстригаю и так каждый пробор все оттягиваю на середину пробора. Для чего я это делаю, чтобы не выстричь бока, чтобы у меня бока шли по густоте, тоже одинаковые.